Народ, всех приветствую. Продолжаем. Третья серия по Сталкачу. Сталкира Номаль 152 плюс Expedition 2.2.1 Ссылка на скачивание в описании. Понравится. Смотрите, скачивайте, играйте тоже. Вот. Чё у нас там по крестам Надо вспомнить. Так, так, так, так, так. Что-нибудь у нас на этой локации есть? А тут мы, по-моему, выполнили сейчас, по-моему, просто подошли к этим торговцам. Скажем, так торгануть. Да? А, подожди, ты мой напарник, что ли? Так, а то есть торгуется с вас ты, наверное, Привет. похож. Так. Я понял, ты не торгуешь. А что здесь за ящик? А он пустой. Я, кстати, еще немножко выкрутил качество видео. Я надеюсь, он там будет без подлагивания, без ничего. И давай-ка я сейчас сразу сначала поставлю компосмузит. Ну, я не знаю, она почему-то все время скидывается. за Зараза. Такая. О, вот его вот торгуешь, да? Вот, Тозик, этот, который квестовый. Ну он, смотрю, 53 косаря стоит. Короче, если что, потом у него купим. Так, калашовские патроны мне бы. У тебя они есть вообще? продажи у тебя они есть давай вот так я тебе вот это отдаю вот это забирай ну и всякую такую по мелочи ну что все вроде радио забирай тоже весит что давай уже все тогда скуплю все положу все патроны на коллаж. все боезапас есть для да, мужик? Ааааа! Дай-ка гляну по карте, куда нам там дальше двигать По-моему, в сторону агропрома нам надо было, да? Или нет? Подожди, давай еще раз Петренко, спасение рядового сталкера А, ну этого я освободил, я понял Защита интересов. Это куда мне? На базу долга? Ага. На базу долга. Мутанты. Я выполнил. Вернуть товар еще. И здесь мне куда надо? Ну да, в Агропром мне надо. Я мне тут нормально так перейти? Здесь, наверное, на Агропром. Ну да. Ну ч, погнали, захватим да, там его товар этого Сидорича, короче. Давай я тебе тоже сбаглю эту фигню. Подобрал. Э, все нормально? Сто тридцать рублей, заебись. Купаем стоимость патронов. Так кто по нам? Нет, это вот, это мутанта. Братан, ты бы с этими котами не шутил? Это псевдопес. Ебучий псевдопес. Ты только, блядь, живи, слышь? Ах ты, зараза, блядь. А ты вот завалил меня, да? Хм. Давай, ладно, последний сейф. Сейчас мы быстро их развалим. Я вообще вместо этой скрестки сделал бы какой-нибудь терровик, что ли, вот так вот по мутантам работать. <связь> Где там все в ДПС? Псепдопэс, где же он? Ты видишь его? Я вот что-то не вижу. Ну и фиг бы на него, да? Хаи там бегают, резвятся. А вон там, вдалеке. Ладно, давай на заскочу. Может бандосы тут сидят. Так мы сейчас привалим. Рад хм. ну давай еще раз. Давай еще раз короче. Просто так от них мы не отделаемся, да, давай тогда так. Ну и куда-то попёр на них. Так, ну минус одна. Блять, там жри, слышь, дядька. Ну и все, и пиздец, блин. И он сдох. Вот надо, блядь, ему убежать. вот на них, вот, блядь, надо. Привлекать внимание. Ну, сука. Так, сюда иди. Ну, вот дебич. Что дай хоть на камень залезу. Ну, сука. Ёб твою мать. Господи, боже мой. Давай, пока на них не заберется, вдоль забора попробую пробежать. Все, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, Тебе оно не надо, блять, мне оно тоже не надо. Все, прошел, прошел, блять, сейф. И, блин, п ⁇ си регулярные. Подскажи, оно тебе надо было? Нам явно не надо. Никого вроде, никого. магазин что ли, заряжен был Ой, слушай да хрен на эту плоть а? давай мяско сюда блять а ты тут уже с кем с кабаном блин Смотри, меня не подстрели слышь Виталия, блять Странно, что со спецки звука нету с этого глушителя, но... Может, нафиг этого снять глушитель? что то как-то вообще просто не камельфо, я не знаю. Ну стреляет и вообще, вообще не слышно ни хрена. Давай, дозаряжу. Так, нож давай, достань. Это все денежка, все денежка, Вс на базу. Только у меня блест в калаше заряжено сейчас? А, фиг кто его знает, ладно. Ну, кажется, вроде полный должен быть магазин. Хотя он мог и дерьмовых патронов там половину докидать, блин, и.. И заебись ему было бы. Как там запись, надеюсь, нормально, блин? Ящики. Монетки. Еще ящик. И ничего нет в нем. А -а -а. давай по карте типа, посмотрю, где там его ящик этого Сисидовича. Вот там вот, да. чуть мне кажется, что там фанис но там такая себе зона. А здесь мутанты, по идее, должны быть. Сейчас ну, посмотрим. Одному-то мне с ними, блядь, справиться не тяжело, блин. Мне с этим напарником тяжело. А, слушай, у меня же есть такая хрень. Короче, если безвыходная ситуация будет, то... ...буду, короче, использовать ее. Замедлял по этому времени. Слушай, ну его нафиг, блин, по 10 раз перепроходить, да? Так, я здесь правильно иду? Снох! Вот так вот, типа. Ну все, укатился. А что ты, блядь, не перезаряжаешь? У тебя ж патронов еще хватает, блядь. Где-то жопа? Он просто, блядь, не перезаряжал автомат. Он просто, блядь, его не перезаряжал. Нет, со снорками тут справиться можно. Сука, опять музыка это орёт. Я не знаю, кто знает, как пофиксить это, пожалуйста, жду ваших комментариев под видео. Бо реально уже бесит. Хоть ты сам залазь в папку сырой, блядь, и фикси все это. Блять, спик, а ты? на высоте, блять. Братан, это дело просто, чтобы, блять тебя спасти и десять раз не переброходить Ну все Ну все Вы вроде со всеми справились Давай с них посрезаем ботинки. У вот, этого вот, два ботинка было аж. Это их, короче, домашний вот музик был. Патроны есть, сейчас он перезаряжает, блядь. Че он, блин, тогда не перезаряжал? Кто знает. Радиация не нахватал, не нахватал. F5. Сейф. Петь за контейнером. Все, вот туда нам. Все, все со всех срезал, блядь. Я довольный. Так, вот куда-то вот туда да. Вот этот дурень, блять, побежал опять. Так. Ну ч, давай искать нычку, где он там заприныкал ее. Где-то вот позади меня, где-то вот тут, да, должна быть. А, вот. Ой, ну слушай, то мне дал там. Перегружен о чем я там так много весит ты наверное да У нас как КГ... понятно давай нафиг в этот тос все задание выполнено можно возвращаться подземелье агропрома подземелье агропрома Место сна. Ну, короче, пойдем сейчас тут на болото. Да, ну тупого вот, прямо туда. Перевес. Вы водички хлебани. Вижу, тебе там хочется уже. но ну, с перевесом настрадаюсь на самом деле а что мне такого выбросить ну, давай пофиг пистолет выброшу похаваю опять попью так 05 килограммов не надо куда-то убрать один болтик выбросить блин а у меня ничего такого прям выкидывать Ну вот, почти-почти. Сложный выбор, сложный. Дай мясо старое съем. Все. А то теперь бегать можно нормально. Ну, здорово, мужики да да да да да да Не приставай с разговорами, добром. А вы кто, блядь? Если что, с ним небо, нифига себе. Ой, б тебе продать? Ну что то ты такое себе платишь, я тебе скажу так. А тут даже. Не так, Ладно. Это еще задание, как бы, так что давайте, мужики, там не скучайте <свистит> Так, аномалия была, да, вроде аномалия. Упс. Чуть не влетел. не влетел, но вылетел. Так, сейчас бы тут на эту хрень не наглаться бы. Витающу. Так. Нет, мне прям вот, вот туда, да? Да. Так, это я тебя нечаянно нажал. Так, летающих хрени нету, летающих хрени нету. Правильно иду. Правильно иду. Только давай не через аномалию. Во, ну его нафиг. Хотя, конечно, может, артефакт какой-нибудь там будет. Я так, бочком, бочком, бочком, бочком. Ну, ближе поближе тут. Ладно. Не так приносимого веса нету. Так, нам сюда. Судя по всему, да. Ну что, мужик, погуляемся на болото. Там нас вроде по идее спот должен кавасися встретить. Сейчас узнаем. После железной насыпи. <связь> Так что это, будь готов. Так, тут аномалия, блин. Так, насколько мне помните, тут лучше сразу по воде идти. Что, а не будет сегодня? Ну давай. А водичке придется пройтись. Пойдешь? Да, типа не самый безопасный способ, но... Слушай, если что, я за тобой вернусь там, окей? Ну, я надеюсь, с ним там все окей будет. Мне просто туда и обратно сбегать. Надеюсь, задание не провалится при этом, так, и сейчас тут надо вдоль забора этого придерживаться, не пропустить, не пропустить дырку в заборе, скажем так. И что-то мне подсказывает, что я уже, возможно, ее пропустил. В смысле обновлено. Ты уже прибежал сюда ко мне? Ля, савец, Молодец. Нет, дыхку я не пропускал. Где она там такая прям одна есть такая неочевидная? Где она там есть такая одна неочевидная? Вот она нашел. Мужик, а ты далеко убежал? Блять, вот где он носится, блять, куда он носится, блин. Дурень, блять, сюда беги. Все, прибежал. Все, пошли. Не лохмать мне тут бабку. Тихо, аномалия. Земные болты волшебные. Я тут, помню, улетел уже. Как-то Земляночка. О, Песель, Привет. Доктор, вы же умный человек. Спокойно-спокойно, проблем не еще, однако, кого я ищу, так это нашего общего знакомого. Ну короче, про стрелка типа ищет. Техник. никак не оставив старика в погое. Погодите, стрелок жив, вы, вы в этом уверены? А то я очень сомневаюсь, что такое количество сталкера по всей зоне не сразу ни с того, ни с того стало как бурно обсуждать его. Мне же было поручено найти его. Но оба заинтересованы его сохранности, так что, док, не переживайте. Ох, стрелок, даже спустя года, да, простите меня воспоминания эти. Стрелок всегда старался скрываться и посторонний глаз, но с теми, пожелали ему зла, он всегда мог справиться. Послушайте совет старика, будьте на вашем месте, я бы не стал рисковать своей жизнью, если вы что-то умалчиваете. Но если вы прям говорите правду, запоминайте или записывайте. Во всей зоне есть только одна, одно место, которое я знаю, которое может быть стрелок. Короче, в Агропром... В подземельях Агропрома. Он там сидит. Схон у него. Ну как минимум, Бобик ваш наружу не набросился на меня. Это уже что-то договорит о доверии. В общем, я понял, вас, Доктор, спасибо за помощь. Теперь же, похоже, настало время собираться в рейд. Еще один момент. Пожалуйста, если вы встретите его, передайте, что его старый друг. То есть я очень хочет с ним увидеться. Непременно передам ему. Все, поговори. Короче, дал нам квест, типа, иди там подземелья а АГАпрома ищи его <coughs> место. Так где-то мой забыл Ах ты ж гад, блять. Ебнули, он там блядь побежал куда-то водить блять и все. Я не знаю, я сейчас ему отдам команду стоять на месте, блин, постойте смирно. А ты там жив еще блять? Буквально. Он бежит на неприятности наговаться. О что тебе мешало блять тупо в дырке в стене вон пройти там? Вот что ему мешало, а? Вот кто знает. Вот куда он попёр? Он нахерина ему это надо было. Кружок пирожок, блядь! Постойка ты на месте. Только а быстрый сейф. Будем так вот байтить на сейвы, пока мы к нему не прибежим. Может и доживет. Эй, -э -э, я тут. Я вышел из зоны, где ты это. Мне хотелось бы быть. Не хочет заходить куда Ой, блять, он там с этим бандитами воюет. б твою мать. Давай, ладно, еще раз. Загрузочка. Может не напориться на них там. сейчас, может, еще энергетик бахну. да да да да да да энергетик. Вс, погнали, погнали, погнали. Игнем тут этих бандитов, дурень к нему прибежит сейчас. Пацаны, братва. Эй, эй, -э -э, Тихо, блядь Та стопка, что она заела. Давай к аптеку. Что только один, блять, был.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 И давай, короче, может, сколько там уже 30 минут запись идет. Короче, давайте. Все. На этом серия сегодня закончилась. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, графика сейчас получше. Шо, подавление, все дела. Ребят, с вас лайкосики. Все. Давайте. До встречи. Всем пока.